Там это туча непонятная, она постоянно все портится Привет, меня зовут Лера Если мы не знакомы, то я рада тебя видеть на своем канале Я думаю, это не самое удачное видео, которое можно посмотреть первым, не знав меня Я ковровочки, в общем, записываю Короче, к чему это я? Знаете, на меня напала какая-то непонятная сильная лень. Не знаю, скорее всего, это связано с большой жарой. В Минске сейчас 32 градуса. Я сижу дома. В принципе, ничего не делаю. Ну так, минимально убралась в доме, поставила машиночку стиральную, пусть там одежды наши стирают. Вот, покушала, посмотрела YouTube и такая, блин, я давно обещала записать вопрос-ответ. Я просила в предыдущем разговорном видео э, присылать ваши вопросы, которые вас интересуют мне в Твиттер с хэштегом «Ескепч ответь». И, к сожалению, их, к моему огромному сожалению, их не так уж и много. Но если вы смотрите это видео и у вас есть какие-то ко мне вопросы... Можете не лезть в твиттер, просто пишите внизу в комментариях вопросы, на которые хотите услышать ответ. И если их будет много, если они будут интересны, я постараюсь... Немедленно же снять видео Собственно, твиттер открыла Уже написала Яскевича ответь. Осталось посмотреть, как я выгляжу в мониторчике И начнем И первый вопрос от Кати Как ты относишься к каверам на твои песни? Просто некоторым исполнителям не нравится Я хорошо очень отношусь к каверам на свои песни Мне на самом деле очень нравится Это очень льстит, когда она, ну на то, что ты делаешь, на твой текст, на твою музыку делают кавер. Особенно мне очень нравится, когда вы подходите к этому с творчеством как-то и, знаете, что-то придумать новое. Потому что я, когда делаю кавер, я тоже стараюсь что-то свое привнести в чужие песни. вот. И у меня уже есть три, наверное, любимых кавера на мои песни. Вот, к сожалению, я не помню имена девочек, но... Они точно есть. У тебя есть кумир, ну или кто сильно нравится? На данный момент, вообще, когда мне задают такие вопросы, там, в интервью, допустим, или вот опять-таки в интернете, я не могу на них ответить, потому что да, я не выделяю для себя четких людей, за которыми я, там, хотела бы повторить, или что-то такое, или за, за жизнью которых я слежу просто неумолимо. Такого нет. Это исчезло, наверное, года два назад, может, год назад. Просто есть люди, которые мне симпатизируют из celebrity, звезд, там, я не знаю, как их там, как угодно называете, вот, но не более того, они мне симпатичны, но чтобы прям кумиры, знаете, кумир, словом для меня подразумевает то, что, ну, это как образец для подражания, за которым хочется повторять, там делать то же самое, такого нет, ну, там и шире, может быть, в рыжий покрашусь, гитару в руки я уже взяла. Катя, господи, сколько вопросов, только на твоих вопросах и вытащится это видео Какое у тебе самое приятное воспоминание с квартирника? Такое, что прям душу греет а, Вообще, я обобщенно очень хочу ответить на этот вопрос, чтобы никого не обидеть И просто вот что в голову первое приходит Самое приятное в квартирниках это тот момент, когда весь зал подпевает тебе песни Потому что ты чувствуешь такую поддержку, такую энергию. Ну, это невозможно описать словами. Это какое-то просто нереальное счастье. Именно в тот момент, когда просто весь огромный зал знает одни и те же слова, одну и ту же музыку и воспроизводит ее вместе. Ну, не знаю, мне кажется, это какой-то волшебный момент. поэтому это самое лучшее, что только может быть. Так, какие планы на лето? Поедете куда-нибудь, кроме Минска, Питера, Москвы? Пока не знаю, честно, хочу в Бугушевске поторчать, может, недельечку, может, две. Вы бы знали, как я хочу на озеро, как я хочу купаться, потому что в Минске... Ну, я не знаю, можно ли здесь там на озеро на какое-нибудь пойти, а если можно, то с кем. Ну, то есть, вот, как бы, хочу Аню, может, уговорить на выходных на озеро сходить. Говорят, сынянка есть, но я прям, я так скучаю по воде, я так скучаю по пляжу, по этому солнцу, где ты просто лежишь, ничего не делаешь, и тебе кажется, что ну, просто мир останавливается, и ты такой, я все. Какая твоя самая любимая песня детства? Э -э, Дайте-ка подумать. В этот сказочный мир на ковре самолете мы волшебном полете, Сердце рвется из груди волшебный мир. Чудес немал, встретишь ты. Вот а еще мне Солодина очень нравилась песня. Нищий, разве гонит, дразнят? А если приглядеться не такой плохой я паренек. Просто я ужасно петен Или... Прыгни, стражник останется сзади остался он, тебе больше не страшен закон. Вообще я просто, ну вот, если брать детство и говорить, какая там моя любимая песня, музыка, это все, что было в мультиках, все, что я смотрю, боже, как я там выгляжу, господи, чего меня так это парит, вообще я не понимаю. Яскевич, ответь, у тебя есть боязнь сцены, как с ней справляться? Начнем с этого. Да, боязнь сцены есть, а раньше она у меня была ужасной, сильной форме, то есть меня трясло, колотило, во рту все сохло, ты выходишь, ты, ну, ну, сложно, понимаешь, когда ты еще вот сам не догоняешь, типа, любит тебя народ, которому ты сейчас будешь петь песни или нет. Также для сейчас для меня, ну, допустим, не очень в кайф выходить и петь в тех местах, где меня не особо знают, хотя в этом тоже есть какие-то преимущества, я недавно начала об этом задумываться, ладно. Я бы посоветовала тебе ну, просто забыть обо всем. Мне всегда это помогает. То есть, если я понимаю, что мне не для кого спеть эту песню, я пою ее для себя, так что мне самой разрываться на мелкие частицы хотелось. Вот это как бы тоже одно из самых приятных чувств. Вот я иногда, знаете, полюблю какую-нибудь песню, даже если она ужасно попсовая, и я просто в шоке от того, что она мне нравится. Я беру гитару, начинаю ее петь, и я так погружаюсь в эту песню, погружаюсь в себя, что... Как будто мир вокруг исчезает, знаете, и, или как будто все вокруг кружится, и я прям чувствую это изнутри, как будто все идет прямо от кончиков пальцев ног до моей головы, ну, короче, а, это, ну, вот, собственно, почему музыка в моей жизни живет, потому что. Идешь ли ты ежедневник? Сейчас нет. На самом деле, как-то почему-то вот с каждым днем все меньше часа, часов в сутках становится. И не знаю, я всегда вела ежедневник от того, что мне не с кем было поговорить, некому было вылиться прямо на 100%, потому что не все твои мысли, которые есть у тебя в голове, люди могут понять, принять вот адекватно, не, не все просто люди... Ну, Реагирует, типа, ты человек, да У тебя такие мысли, это нормально Хотя, жаль, потому что Вот, допустим, я из тех людей, которые Слушают и никогда не осуждают Ну, только если советов дают Там куча не нужно. Ну, ладно, сейчас я вот иногда Понимаю, что мне это нужно, знаете, как Какая-то психотерапия Вот, но Но не хочется почему-то брать ручку В руки и начинать писать, потому что Я знаю, что я опять окунусь в этот мир Короче не знаю, мне сейчас я не веду их же. за привычка разворачивать ответ непонятно просто в какое русло? Это как будто из-за этих интервьюеров, все, знаете? Они тебя спрашивают маленький вопрос, ну, а ты же не можешь ответить, ну, вот такусенькое. Ну, типа, что ты тогда о себе покажешь расскажешь? Нет, ты начинаешь, блин, вот с такой маленького зернышка, просто дерево такое Ладно. Лера, солнце, каждый день захожу в твою группу, но фоток все нет и нет. Будут фотки с квартирником, видите, пшки к сожалению, к огромному сожалению в Витебске не было фотографа, который бы мог отснять все, но вроде бы фотографии какие-то с Витебска есть, и что касается влога, я так и не обработала влог с Витебска и еще откуда-то Гродно, не знаю честно, что делать, потому что мы мало материала снимаем, я просто вижу, что вы их не очень смотрите ну, как бы 16 тысяч людей в среднем их смотрит, это, знаете, такой, ну вот солнце, ёб твою мать. Короче, 16 тысяч людей это хороший показатель именно верных зрителей, которые будут смотреть тебя, несмотря ни на что. И, ну, здорово, что есть такие люди, спасибо вам огромное, потому что, ну, я бы вообще, наверное, закрылась в себе, если бы вас не было. Очень мало информации отснято с Витебска и с Гомеля, но если вы хотите, я смонтирую все в одно видео. Что за цвет? Господи, когда? Когда ты станешь нормальным блогером, который делает все качественно? Если вы хотите, я постараюсь все сделать и смонтировать. Но мне нужен от вас, от вас фидбэк, потому что ну, не хочется это делать просто в пустоту знаете, Типа играя в одни ворота, проигрываю, Вот такие вот дела Лера, планиру... Че по свету? Здрасте, че, че по тем? Так, Лера, планируешь ли ты в будущем самостоятельно писать аранжировки к своим песням и заниматься их сведением? Да, я вообще как ненормально загорелась мыслью о том... Боже о том, что я полностью хочу делать свои аранжировки, ну, только там отдавать их Диме уже, чтобы он корректировал их и правильно, грамотно сводил. Очень хочу сама писать музыку, помимо гитары, как я и говорила, в миди-клавиатуру я же не просто так купила, вот. Но что касается сведения, мне кажется, все-таки доверять это, ну, людям, которые учились это делать правильно, вот. Так что за аранжировки я возьмусь, наверное, такие прям, ну, чтобы не гитара была, понимаете, а... А вот сведения точно нет пока что. Приедешь в Солигорск? Глупо на это надеяться, конечно. Но тогда скажи хотя бы, когда концерт в Минске. Придется ехать. Концерт в Минске будет вроде как 29 августа. И это будет первый мой концерт в Минске, кстати, представляете? Ну, то есть прям концерт, то есть там будут авторские песни, их будет много. Я надеюсь, потому что их надо дописать еще. Блин, страшно, понимаете, собирать прям. Я надеюсь, что придет много людей Хотела именно Надеюсь, я верю <свес> Солнышко! Ра! Хватит! Next questions Как относишься к ЛГБТ Сообществу? Э -э нормально Я ко всем людям нормально и спокойно отношусь Я понимаю, что Любовь бывает разной И ну, с этим ничего нельзя поделать То есть, ну не понимаю я вообще, абсолютно не понимаю людей, которые негативно к этому относятся, потому что, ну, типа, come on, это не ваша жизнь, <соединяем> люди сами выбирают, что им делать, типа, просто не трогайте их, ну, не надо там высказывать свою ненависть или, типа, почему это плохо, вот этого я не понимаю, а отношусь нормально сама я натуралка, так что хватит меня спрашивать, Люб... мальчики нравятся, ну прям ну никак, ну, ну не нравится мне девочки больше, чем просто внешне, знаете, там фигурки, ты там смотришь, думаешь о, красивая чекса или классная задница что такое любовь для тебя? честно, не могу ответить на этот вопрос я любви как таковой к противоположному полу, ну там не то чтобы к друзьям или к родителям я ее давно не чувствовала, ну так влюбленность и ну, влюбленность, это нормально, ты можешь влюбляться хоть каждый день, там, либо актера какого-нибудь, либо встречного мальчика, или же там, я не знаю, познакомишься с кем-нибудь в кафешке, или еще где-нибудь, при каких-нибудь странных обстоятельствах, вот. А любить, к сожалению, не знаю. Я вообще, как бы, в последнее время... Не наблюдаю за собой каких-то очень долгих отношений Ну, или там общения, даже просто с противоположным полом Не да, знаю, может, дело во мне, конечно Мне кажется, вот в последнее время я начала думать о том, что мне просто, ну, людям нечем о с мной поговорить Я не могу развивать тему Мне кажется, что, типа, все должны, как бы, если они хотят общаться, то, типа, они должны поддерживать разговор Я сама пытаюсь, но фишка в том, что мне кажется, что... У меня это не получается, я стараюсь этого не делать, ну, это ужасно, не знаю. Грустно, короче, но ничего, свое, придет свое время, и когда я буду прям любить, я думаю, это будет заметно по мне, и я обязательно расскажу вам, что это и как это, с моей точки зрения. В общем, ребят, это конец, это все вопросы. Если у вас появились какие-нибудь еще, оставляйте их под этим видео. Либо пишите в Твиттер с хэштегом Яскевич Ответь, потому что их будет легче искать все-таки, чем в YouTube. Вот. Предыдущий разговор на видео можете посмотреть по ссылке в описании. Я постараюсь его вставить, не забыть. Спасибо, что остаетесь со мной, спасибо, что смотрите это видео. Удачи всем, кто сдает экзамены. Все будет круто, и да... Скоро будет кавер на канале Поэтому ждите